Доброго времени суток. Юридически у нас сейчас уже вечер, хотя на улице в добрый час еще светло. У нас сегодня 13 апреля 2021 лета. Очень интересный день. Вчера у нас был день космонавтики, который по там святцам. Это день Иоанна Листвичника. Вот такой очень благодатный, непростой день. И сегодня тоже... Сильно непростой день, с чем я вас поздравляю. Но если вот так брать, да, то 13 число – это у нас перунушка, и четвертый месяц – это явь, то есть это проявление духа, силы, какой-то такой вот огня в жизни. И сегодня день прям так и называется – огнище. Огнище, который считается, что сегодня женщина – Любое благословение женщины, жены, матери, своим близким, своим родным, оно реализуется, материализуется. Женщина сегодня может почистить все свое жилище, пройдя, например, со свечкой по дому. И это почистит прям совершенно все. Поэтому, кто еще не воспользовался, воспользуйтесь, пожалуйста, потому что... Да, еще можно прыгать через костры, ну, все, что связано с огнем, с очищением... И вот это намерение женское благословение, да, намерение то есть, э, на то, чтобы все были здоровы, обереж, обе, обер, обережены, э, счастливы, это тоже сегодня э, работает очень-очень сильно. Вот. И в этот день мы с вами э, делаем эфир по волосам. У нас есть статьи на сайте, и что-то я, может быть, буду повторять, что-то, может быть, будет новое. Ну, давайте самого простого, да, что такое вообще волосы. Если вы залезете, начнете это смотреть, первое, что вы прочитаете, что они выполняют в организме на защитную функцию, что имеют они, состав там у них состоит из трех Элементов. И если вот посмотреть эти элементы, то а, строение волоса очень напоминает а, устройство дерева. У него есть а, сердцевина, а, у него есть... А, там одни и те же названия а, в разных источниках, в зависимости там, от перевода и от трактовки, они плавают, да, там. А, вот, поэтому вот я специально зашла, например, в медицинскую энциклопедию. А, так, у нас, да... Сейчас я вам скажу, где-то по строению, чтобы я ничего нигде вам сейчас не приплела. Так, строение волоса. Да, сердцевина, кора и кутикула. Есть по-другому, это называется еще кортекс. Кортекс-кора, да, каратекс. Вот, и а, здесь сразу ассоциации, похожие слова у нас есть, мозг, мозговая оболочка, у нас там есть неокортекс, а, вот, и а, у нас есть кора дерева да, то есть а, есть такой принцип целостности восприятия, а, что, что в большом, то в малом, поняв какой-то принцип, который а, касается этой жизни, неважно в каком, на каком уровне, потом, все процессы, связанные с этим, становятся понятны и объясняются точно таким же образом. А вот если взять пример, наверняка вы слышали, да, есть концепция общественной безопасности. Они говорят о том, что наука управления была изъята из культуры, из обучения, из образования. да, То есть не обучают управлять. Все, что там институты управления, менеджмент, маркетинг, это не управление, то есть там... А, заложены ложные постулаты, которые не работают то есть, не, то есть человек конечно может быть чему-то обучается безусловно, но принципы суть механизма управления э, человеком человеческим обществом сейчас не преподается для того чтобы восстановить э, эту, э, эти знания эту концепцию, они а что концепция общественной безопасности да вот их движение, они пошли от физики, от механики, потому что там это управление, оно очевидно, оно вот его никуда не деть, вот как управляются там какие-то процессы, да, и они переложили обратно потом это на социум. А вот это принцип, что что в большом, то в малом, все едино. Принцип голограммы, да, нас Вселенная голографична, когда в каждом небольшом отрезке отображаются большие процессы, поэтому, еще раз повторю, поняв, что-то вот в каком-то, может быть, небольшом объеме, можно начать понимать более глобальные сложные процессы. Вот, так вот у нас волос по названиям, по, по, по строению очень, я бы сказала, близ, близкородственен строению головного мозга и строению деревьев, даже если взять, что там у нас голова как бы круглая, да, и земля у нас тоже как бы круглая, хотя есть версии, споры, да, ну, как бы, ну, самая общепринятая концепция, да, что у нас круглая земля, на ней растет лес, лес как волосы, он выполняет тоже функцию дыхания, защиты, там, энергообмена, также точно деревья с возрастом а, умирают, на их месте рождаются новые, да, как бы, э, вот, что это нам все дает пытливому уму? Давайте вот посмотрим такие простые вещи, где вообще у нас растут волосы? Ну, на голове у всех, э, ну, брови, ресницы, так волосам относятся, там, волосяной покров на теле, там, да, э, я напоминаю, что у нас волосяной покров, да, это, там э, у каждой луковки, э, то есть э, есть к каждой глуковке, к каждому волосяному корешочку подходит жировая железа, и это все относится в том числе к органам выделения, к терморегуляции, да, то есть дыханию. Вот, это если по телу. А, ну и голова тоже самое, конечно. Дальше у нас интересные волосы, да, это борода, которая растет у мужчин и растет у женщин. А, и это волосы а, на груди, которые растут у мужчин, не растут у женщин. И это там подмышки и а, лобковая зона, да, которые являются признаками полового созревания. Потому что у детей этих волос нет, они появляются, когда человек уже а, способен создавать семью, продолжать род. Вот, то есть, как бы это еще получается связано с какими-то половыми проявлениями, с, с периодом созревания вообще человека, да, а, длина волос. Ну, как бы, если мы сейчас вообще сейчас развернем огромную картину, можно потеряться, потому что много нюансов. Давайте самое-самое, наверное, такое интересное. Например, например. Знаете ли вы, что вот этот самая кора, да, она в основном кератиновая? Кто сейчас не знает кератин, все слышали, знают. А кератин состоит в основном из серы. А если мы смотрим, что такое... Причем у мужчин в волосе серы больше, чем у женщин. А что такое серо? Если вот просто, да, ну, вторая часть слова раз сразу мы слышим, и первая часть слова «се». Се, ну, вот, например, там, в таком языке, как украинский, Се-Це, Се – это это, да? То есть Се-Ра – это Ра. А, то есть, а, то, есть чего у нас состоит волос, по крайней мере, а, внешний слой, да, кератиновый слой, кора а, волоса состоит, он имеет какую-то связь с Ра. И тут, возможно, у нас есть такой намек-подсказка а, о том, что... А, Например, ни один э, космический корабль, самолет, вертолет, все летающие средства у нас имеют аббревиатуру РА, и дальше идет номер э, данного летательного аппарата. Да? А, э, вспоминаем, у нас вчера был э, день космонавтики, первый космонавт официально, который влетел в космос, Гагарин. И э, существуют разные версии, почему послали именно Гагарина, но фамилия Гагарин, га га Рин, гагара, птица, гагара, да, га это движение, га это еще раз движение, то есть какое-то сильное, далекое движение, и ра – это опять же то же самое, ра, там некий бог солнца, и вот как только не называют источник света на земле, там да, проводник божественных энергий и так далее, вот. То есть, получается, что у нас в волосе есть сера, вернемся к Гагарину, га га -ра. Гагарин носит фамилию птицы, которая дальше всех улетает, выше всех улетает в небо, а, и а, если, ну, там еще можно собирать знаки, у нас просто не тема сегодняшнего эфира, а, вот, то есть у него Ра, ну если не, Гагарин, как это принадлежность, идущая от, от Гагары, а Гагара, вот это движение, движение Ра. Ничего просто так не происходит, ничего случайного не бывает. Просто что-то мы понимаем, что-то не понимаем, что-то нам кажется странным, не, не влазит в наше сознание. Никогда не обращали внимания, у кого очень... Хорошие, красивые, прям такие живые, густые волосы. Я обращала внимание, когда на какой-то симфонический концерт крупный, особенно бывают, знаете, такие, когда много бывают камерные оркестры, да, а бывают звучания совершенно другой музыки, когда вот полные а сцена а, музыкантов, когда там одних скрипачей, там их там человек 30, вот. а, и если вблизи, то очень видно у женщин, у всех очень хорошие, породистые, такие прям здоровые, густые, красивые волосы, мое предположение очень простое, да, что это люди, которые посвятили свою жизнь музыке, классическая музыка, она проводит высокие вибрации, и когда человек постоянно проводит высокие вибрации, волосы как проводник тоже определенных а, энергий, сил, да, как бы накопитель определенной а, энергии, информации, он напитывается качественными энергиями, качественной информацией, и, соответственно, а, здоровый, красивый. Так что девушки, а, слушайте почаще симфоническую музыку, ходите на концерты, это один из способов ухода за своими волосами. То есть вообще чистая информация, чистые какие-то благодатные потоки. Вот мы были на концерте, имени, хор, на концерте хора имени Пятницкого, тоже были кубанский казачий хор, они пели песни войны, дореволюционные песни. И я, честно говоря, этот хор оставил в моей душе очень такое теплое, в сердце они моим остались. Почему? Потому что... Удивительно чистые голоса, удивительно глубокая передача песен, вот как должна быть. Если сейчас вы посмотрите на концерты, которые по телевизору нам транслируют, 9 мая, там, 23 февраля, не все, как сейчас говорят, мне заходит, да, не все можно слушать. И я так и думаю, боже, неужели э, э, что-то такое происходит с людьми, что разучились исполнять песни, там, тот же синий платочек? Нет, понимаете, вот... Слушали мы песню, которую исполняла девушка из кубанского казачьего хора, это было потрясающе, это было великолепно. И тут же руководитель этого хора говорит о том, что каждое утро у них распевка, распев перед распевкой у них молитва, у них есть принципы, иконы, которые они соблюдают да, по духовной, физической, моральной чистоте они соблюдают, то есть, как бы они не являются церковным хором, но им разрешено исполнять некоторые псалмы и религиозные песни в храмах, потому что тот поток, ту энергию, которую они проводят, да, достойно того, чтобы исполняться в храмах. Когда они исполняют просто какие-то хорошие песни, они тоже звучат по-настоящему объемно. И ну, у девушек, естественно, тоже нет проблем с волосами. Великолепно, такие прям такие крепкие, густые, хорошие волосы. Итак, дорогие мои, вот что же такое волосы – что мы только что сказали, да, что э, они относятся к системе э, к защи как бы защиты, э, что на, у них есть э, ствол, очень похоже на строение головного мозга на самом деле, да, то есть как бы там вот есть центральная часть серое вещество, есть вот эта пр пр промежуточная часть и, и кора, наружная кора, в которой как раз много серы, причем у мужчин больше. Вот, ну, я, моя версия, почему у мужчин больше серый, потому что а, ра – это вообще там поток мужской, это как бы, ну, солнце, да, проводник потока ра, вот, и поэтому а, нормально, что у мужчин этот поток проявлен более, более насыщен, чем у женщин. А, значит, так, пока по, по половому созреванию мы от, отложим в сторону по волосам, почему а, у женщин волосы а, имели всегда огромное значение еще в Великую Отечественную войну. А, это не только было в России, если может быть вы еще помните, были такие фильмы, я помню французский фильм смотрела, где девушки, которые встречались с немецкими офицерами после освобождения, а, тогда это называлось после освобождения, сейчас у них там терминология меняется, их, им обрезали волосы, вот самое, еще их обваливали в смоле и, и в перьях, вот, но первое это резали волосы, вот самое страшное наказание женщине, да, вот самый позор, это их обрезать, вот, и когда женщина добровольно обрезает волосы, в каком смысле, когда это имеет смысл? Вот для того, чтобы понять, когда это имеет смысл, когда имеет смысл отращивать волосы, когда мужчине имеет смысл носить длинную бороду, когда ее лучше, допустим, подрезать. Обычно мы это интуитивно чувствуем. Значит, еще раз, да, волос, долг, ум короток. Если мы говорим про женщину, женщине ум, ум и мудрость – это совершенно разные вещи. Женщине противопоказано быть умной, ей желательно быть мудрой, да, то есть чувствовать, понимать, находиться в принятии, а, не, не учить других жизни, а, вот, поэтому короткий лун для женщины, совершенно прекрасное качество, и длина волос, я видела, знала многих женщин, которые говорили, я не могу отравить, они у меня не растут, не растут, у меня в школе волосы не росли длиннее плеч, почему, потому что моя мама, Считала, что у нее плохие волосы. И она считала, что у меня тоже плохие волосы. Есть фотографии, я на них смотрю. Я вижу на них прекрасные волосы. Конечно, там а, у а, таких черно, черноволосых барышень, а, для девушек с Украины, волосы бывают сильно мощнее. Но у меня вполне были хорошие волосы. Они не росли. Но это вот материнское такое благословение, проклятие. Да, вот она вот считала, что у меня не очень хорошие волосы. Это длилось до тех пор... Дошло до того, что я их обрезала, у меня были короткие. А, и в какой-то момент я просто, ну, когда я начала возвращать себе себя, свое состояние, женское состояние, силу женскую развивать, вот, то, соответственно, стал вопрос их отращивать. И а, на данный момент мои волосы сильно длиннее, чем, а, чем считала моя мама возможным. Вот, а, и это а, что? Это намерение состояния. Потому что волосы отображают силу у ведьм, у а, вспоминайте сказки, вот помните, как там эту звали, Василиса Примудрая, по-моему, ну их там несколько у нас, и все были волшебные, когда а, юноша спрятался у нее в волосах, да, потому что предыдущие два раза она нашла, если она его третий раз находит, то, а, соответственно, все, это смерть. И хотя ему помогали, да, его прятали, там, на дно морское его там спрятали, она нашла, там, в небо высокое спрятали, она нашла, а в волосах она своих не увидела. И если помните, там начинается, вот она сидит, и ей мамки, няньки волосы чешут. Я думаю, ну, как бы, мы все, наверное, это читали когда-то в сказке, да, но мне стало понятно, о чем это, только когда мои волосы доросли до определенной длины, они требуют больше внимания, они требуют больше ухода, больше шампуня, больше каких-то средств, да. Их прочесывать, это не так, а что такое прочесать короткие волосы? Можно вообще рукой так раз и побежал. Длинные волосы требуют внимания, соответственно, волосы, допустим, до пят, да еще с полным объемом, прочесать их, прогладить, требуют действительно... По возможности чьей-то помощи это это серьезная штука а волосы обладают еще свойством а, согревать и вообще терморегуляция да она когда женщина отращивает волосы она перестает так мерзнуть и а, она перестает так ей перестает быть так жарко волосы а, вот знаете как а, в средней азии мужчины носят эти вот зимой и летом, эти халаты, да, теплые, стеганые халаты, потому что там тоже они помогают регулировать температуру, зимой не холодно, они греют, летом не жарко, они не пускают лишнюю жару, то есть, как бы, такой собственный микроклимат создают. Вот то же самое делают наши волосы, то есть, вообще, женские волосы, их качество, их длина, их объем, их здоровье, а, это то, насколько, а, как хорошо вообще девушка или женщина себя чувствует, а, насколько она в мире с собой и с окружающим миром. А, потому что, когда возникает желание волосы обрезать, вот я бы не хотела, чтобы там кто-нибудь когда-нибудь посмотрел, допустим, этот эфир или что-то подобное образа, о, чем длиннее, тем лучше, все, чтобы ни было, не буду обрезать. Бывает, желание появляется обрезать. А, вот когда в культуре, в нормальной традиционной культуре везде длинные волосы, посмотрите, ну, практически, да, поголовно. А, вот, и это ценность, это красота, это, возможность лучше выйти замуж, это ресурс женщины и так далее. А, вот, а, как поступают, например, на Востоке, когда есть необходимость подрезать волосы, когда она появляется, когда, например, какое-то стрессовое тяжелое событие, какая-то негативная эмоция, какое-то болевое переживание, которое у нас волосы, как дерево, вот дерево растет, и у него вот эти годовые кольца, в которых откладывается вся информация о том, как дерево росло, какая была экология, хватало ли ему воды, воздуха, там, питания и так далее. А сейчас вы знаете, что по срезу деревьев изучают, там, а что было 10 лет, а что 20 лет, а когда засуха, а когда мороз, насколько благоприятные для деревьев, для природы условия да, были какое-то время назад. Наши волосы здесь ничем не отличаются, они накапливают информацию о всем, что нас окружает, всем, что мы переживаем. Поэтому, если мы переживаем счастье, любовь, э, веру в лучшее, там, да, у нас происходят какие-то ну, нормальные, созидательные, комфортные ситуации, волосы накапливают эту информацию, и чем ее больше, тем мы с собой носим а, такую, ну, флешку, не флешку, такой, да, дополнительный а, объем памяти о том хорошем опыте, который мы получили. И тогда длинные волосы, они прекрасно отрастают, чтобы нам не говорили про нашу наследственность и генетику. Но, я напоминаю, да, про классическую музыку и качество волос с этим связанное, вот, но что-то произошло тяжелое, болезнь, какое-то расставание, что-то что не так, какая-то серьезная потеря. Если женщина это переживала долго, это тоже откапливается, от, откладывается в волосах. Естественным образом, интуитивно появляется желание срезать волосы. У нас как любят, да, поехать в Индию и в реке Ганг все сбрить, кедре, феня, начать жизнь сначала. Так тоже можно. Но это если там совсем, понимаете, все плохо, накопилось куча негативной информации, которая мешает жить. А если же все было хорошо, но что-то вот ну, не заладило, что-то не случилось, тогда а, я рекомендую, это не моя рекомендация, просто рассказываю, что я в свое время поняла про эти вещи, подрезается буквально сантиметр. Ну, если вы это сделаете с намерением, с молитвой, в какой-то хороший день, да, вот подрезаются просто кончики волос немножечко. А, и, но намерение, что вы в эти кончики прям сознательно всю негативную информацию, то как бы отправляете, перекладываете туда и срезаете. Вот, если это там к бане привязать, там разные есть на эту тему обряды или там, после определенных религиозных праздников, да, вот когда мы, кстати, сегодня, друзья мои, 13 апреля, тоже такой день, напоминаю, да, когда очистительные мероприятия очень хорошо работают. Поэтому можете сделать это сегодня. Если вдруг вы осознали, что да, какая-то такая информация могла в них накопиться. Интуитивно женщины, как правило, все верно чувствуют. И желание обрезать волосы появляется, например, когда есть желание сбросить какой-то опыт э, прошлого. И, например, не обязательно все плохо, а просто, например, появилось желание начать ну, жизнь с нового листа. да, То есть какой-то новый период жизни начать. Для того, чтобы информация о прошлом не тянула, э, можно постричься и э, просто... Э, может быть, то, что я сейчас говорю, объяснит вам какие-то ваши, например, такие порывы, да, когда вот то, то, то длинных волос хочется резко, то, то коротких волос резко хочется. Может быть, вам сейчас станет понятнее, почему у вас могли быть такие желания. Быстренько еще, по, по... тема огромнейшая, чтобы не перегрузить, самое главное, по волосам. Каждая прическа по-разному влияет на состояние женщины. Если... Ну, сейчас, сейчас это не принято, но, например, в бане. У меня только в бане возникает желание собрать все волосы, закрутить вот тут. Но, наверняка, вы когда-нибудь видели таких тетенек, которые пучки вот тут наворачивают и с ними ходят. Да? Ну, здесь у нас Сахасрара, и когда все волосы здесь концентрированы, весь опыт, накопленный женщиной, как усилитель, да, он здесь собирается. И если этот опыт какой-то созидательный, то это помогает, ну, что называется, связь с космосом держать, да. Если опыт негативный, например, то он это может, наоборот, блокировать Закрывать связь с, с космосом с высшим я. А, дальше. А, Если там волосы на затылке, да, достаточно частая история. Здесь у нас а, находится зрительный центр, а здесь у нас есть а, часть мозга, которая отвечает за третий глаз, то есть за, за ясновидение. А, так, у нас тут вот один эфир подвис. Ничего нельзя с этим сделать, вот на этом. Угу. Ну, хорошо, продолжаем. Вот, то есть, то же самое, да, если здесь информация созидательная, то это как бы, как такая защита дополнительная, поддержка, резонатор, усиление. Например, яснее, четче видеть, что происходит, с кем вы общаетесь. Вот, ну, когда в волосах накоплена негативная информация, куда их ни прибабахай, всяко будет перегрузка. Поэтому можно каждый раз не разворачивать Косы когда плетут, да, одна коса плетется для себя, это как осевой поток. Когда женщина выходила замуж, она делила волосы, и одна коса плелась для себя, другая для мужа. И волосы работали как оберег. Может быть, видели, вот я видела северный обряд свадебный, когда невесту оплакивают перед свадьбой, там ее раздевают, омывают, и там сразу сколько, все вот, что все плохо, что жизнь кончена, и, ей, и в это время ей чешут волосы, моют, чешут волосы, большая часть обряда, она а, вот со всеми этими причитаниями для волос, да, это такая магия а, обережества, что мы лучше сейчас придумаем что-то плохое, отплачем, отжалеем, и для того, чтобы жизнь все-таки была хорошей и удалась, да, то есть как оттягивание на себя какого-то зла, чтобы все это осталось до свадьбы, то есть как бы выманивание зла из жизни девушки, которая идет замуж, да, а, и вот омывание волос, очищение волос, чтобы она не унесла это с собой а, в новую жизнь, а, в семейную жизнь. А, вот, так по э, волосам, которые у нас растут, э, что называется, вот с половым созреванием. То, что бороды туда же относятся, это признак, да, что юноша готов, то есть он, он стал мужчиной, и поэтому вот это безбородые юнцы, да, или когда борода плохо растет, мужчина бывает, переживает, что... Да, правильно переживают, потому что, так же, как с волосами, вот я неоднократно была свидетелем, когда женщины, у которых не росли волосы, меняя свое отношение к себе, к жизни, начиная выстраивать свою поточность, там, духовную составляющую, в результате отращивали волосы, значительно улучшали их качество. То же самое, когда мужчине имеет смысл бороду отращивать, а когда в этом нет особого смысла. Зависит от той информации борода а, работает у мужчин тоже как накопитель причем если вы посмотрите на священнослужители разных религий на различных представителей бо боевых школ ну например там ну те же запорожские казаки а, а, те же там буддисты вот любят они да вот всякие хвостики косички из затылка выра... вот отсюда выращивают да то есть это опять вот тут, тут к Сахосраре, а, как бы антенны такую себе создавать э, из волос, всю остальную информацию убирать, да, оставлять только вот эти волосы как накопители э, информации, э, вот и таким образом усиливать возможность связи с высшим, э, с божественным. вот. Когда чубы, здесь у нас лоб, лоб отвечает за память будущего, э, за такое... Э, за структурное логическое мышление и отращивание чубы. Это есть такая попытка тоже усилить, улучшить качество работы этой части э, головы. <laughs> здесь у нас память прошлого, здесь память будущего, здесь у нас настоящее. Тут сахасрара, да, это здесь и сейчас связь с высшим. И, соответственно, волосы отображают эти вещи, вот как деревья в лесу, вот тут вот растут так, вот тут так. А, вот, борода. Когда у мужчин растет хорошая борода, когда у него есть какой-то опыт, ощущение каких-то знаний, какого-то понимания, какой-то силы мужской, которую имеет смысл накапливать. Когда есть опыт, который имеет смысл, это как, как флешка, как накопитель. Если, например, мужчина находится в какой-то очень активном познании, борода может ну, не справляться, что ли, с этим, да, и, и в ней не будет потребности. То есть, почему вот образ у кого там бояри, купцы вот с бородами там, да, в основном, почему? Потому что им есть что хранить, им есть что копить, они у них уже рот их накопил, у них там сундуки какие-то с чем-то накоплены. И вот борода это как как отображение этого накопленного, вот это все с достоинством носится. И бывает, наверняка, я уверена, что у мужчин бывает такая же история, когда вдруг ни с того ни с сего появляется желание сбрить бороду, ну, потом, как правило, они снова ее отращивают, но какое-то время, например, появляется желание походить без бороды. Это значит, что накопленная информация, на которую они опирались, ну, перестала быть полезной, может быть, начала где-то там, ну, подгружать там, да, быть, не быть эффективной. потребность в получении чего-то нового, какого-то нового опыта, новых сил, новых знаний она может тоже провоцировать желание отращивать, срезать борду, а потом опять ее отращивать. И опять еще раз повторю, что если мы посмотрим на священнослужителей разных религий, чем отличается священнослужитель от обычного человека, а, они ищут силу, духовную силу, душевную силу, они накапливают а, практически все практики, школы, которые а, есть вот внутри а, любого религиозного направления или, или а, с, старого духовного направления. В нем есть вот это стяжание мудрости, да, стяжание духа, а, стяжать хорошо, но это же еще где-то надо сохранить. А, вот, а, Кто-то, между прочим, из-за этого вес набирает. Кто-то борду отращивает, кто-то и там, и там вот, бывают, и с, с длинными волосами, с косичками священнослужители бывают. А, вот, потому что это все способ на, накопить а, информацию. Ну и дальше уже, если там косичка тоненькая, да, то, ну, значит, например, не очень получается накопить или что-то не то с процессом получения этой информации. Опять же, вспоминаем симфонический оркестр где а, достаточно высокие вибрации, которые проводятся достаточно регулярно, являются образом жизни, а, они благотворно влияют. Но обычно еще, если вы заметили, а, женщины в симфонических оркестрах выглядят молодо, а, достойно. То есть у них какое-то такое, от них очень приятное ощущение бывает. Такая, мне кажется, одна из благодатных профессий, потому что требуют и душевной, и тонкой организации, и внутренней частоты обязательно соблюдение каких-то там конов, да, и, в общем, позна совершенствование для того, чтобы красиво звучать, проводить этим, эту, эту мелодию. А, вот. А, вроде бы вот то, что прям самое-самое-самое, а, я сказала, есть много нюансов. Например, да, вот по волосам, там, подмышечным, лобковым, как работает, когда, вот сейчас, сейчас есть такая мода, представьте, как медленно, потихонечку это внедряется, да, сначала удалять подмышки, волосы с подмышек, потом стали удалять волосы с ног, кто-то с рук, есть даже мужчины, которые удаляют с груди волосы, да, вот. Сейчас достаточно широко распространена традиция, по крайней мере, среди городских жителей, да, урбанизированных, как-то ухаживать за волосами с лобка, да. Но есть такая тенденция к удалению всех этих волос. Эти волосы проявляют зрелость человека, готовность к продолжению рода, к Ответ, то есть, как бы, если мы говорим, что волос накапливает информацию, да, а удаляются волосы, которые накапливают информацию, связанную с созреванием человека, с переходом его в более взрослую а, ответственную а, фазу, стадию. А, вот если чисто психологически поставить 10 мужчин с бородами и 10 мужчин без бород, кто чисто вот... вот вот не, не отсюда, а по ощущениям будет вызывать ощущение больше надежности. Предполагаю, что мужчина с бородами. А, потому что да, э, энергетически это подтверждением есть, что он окапливает. То есть есть какие-то устои, какая-то есть стабильность. Еще раз, стаб борода очень стабилизирует мужчину. Э, и это стабилизация на силе, на его накопленной силе. Кто еще в Древнем Риме, кого, кому запрещено было иметь какую-либо растительность на лице из мужчин? Нетрудно догадаться, это, как это сказать, гомосексуальные мужчины, да? такие тоже были, если помнить, помните учебники, которые мы читали, книжки там про Древний Рим, им категорически запрещено было иметь растительность на лице, вот, и... Это, это даже наказывалось очень серьезно да, как бы за попытку скрыть а, вот эти вещи. Но у них часто и не росли волосы. То есть организм по каким-то причинам считал, что нет у данного а, человека а, той информации, которую имеет смысл накапливать, которая дает силу. А, и если вернуться к волосам, которые связаны с половозрелостью, да, со зрелостью человека. Вот это вот вяло текущая мода с убиранием потихонечку волос, которые это проявляют. Мы говорим, волосы – это защита. Убирается защита. Убираются признаки зрелости, что мужчины, что женщины. Это один из искусственных способов оставить, сохранить человека в таком, в детстве да то есть чтобы не произошло развитие а мы прекрасно с вами знаем чем отличается взрослый человек от не очень взрослого это ответственностью за свою жизнь за близких за семью там а, за мир который его окружает вот, вот чтобы человек не взял эту ответственность за свою жизнь чтобы он не стал взрослым как мне кажется и внедряется а, достаточно медленно но тем не менее в моем детстве я ходила в женскую баню, все волосы у всех женщин на всех местах были на месте. От этого они отнюдь не воняли, как лошади, все с гигиеной было хорошо, вот, просто это никому не приходило в голову, что это надо брить. Потом потихоньку, потихоньку, вот где-то вот в юности уже как бы бритье подмышек, оно стало практически нормой, не везде, но стало внедряться, да, потом как-то с ногами пошло, ну и вот я наблюдаю на своей жизни как а, вот это внедрение а, изъятия волос а, ну и когда там вот эти женщины, у нас есть такие примеры женщин с короткими или вообще бритые женщины, да, ну а, про них обычно, если вот в интернете какой-то мне иногда попадались какие-то статьи про них, про них практически все комментарии про одно и то же, да, что это ну, не совсем женщина и а, если раньше это было понятно, напоминаю войну, как поступали с женщинами, которые ну, согрешили, да, которые а, встречались, э, я не знаю просто как правильно их сказать, да, с, с немецкими а, какими-то военными. Хотя казалось бы, любовь могла быть, еще что-то могло быть, но достаточно много женщин а, занимались а, в той или иной степенью, ну, как это сказать, понятно, да? Вот, обслуживали потребности немецких мужчин, и вот этих женщин наказывали. Одинаково, что в Советском Союзе, что в Европе, абсолютно одинаково. То есть в сороковые е лета прошлого, прошлого века мы были гораздо ближе по памяти, по пониманию вот каких-то таких базовых вещей, устройства человека. Есть состояние поведения а, образ а, человека, который здоров, счастлив, а, созидателен, и а, которому есть ради чего жить. И есть образ, когда человеку ну, становится не за чего жить, и его тело, там, в том числе волосы, могут начать об этом сигнализировать раньше, чем он сам об этом догадался. Поэтому, друзья мои, по волосам, а раньше, ну, девушки с длиной, с длиной волос меньше определенного, им вообще было проблематично крайне вообще выйти замуж, потому что какая-то проблема, да, что-то сил, силы в ней мало. А как ей потом детей-то воспитывать, защищать рот, как мужа поддерживать? Откуда она силу будет черпать? Она же не физическая, у нас-то женская сила другая. Вот. Ну и мужчины, да, когда вот не зря до сих пор, я видела просто, была свидетелем мужчина, которые переживает, что у них не очень хорошо растет борода. Вот, но потом проходил какое-то время, например, они там женились успешно, удачно, да, и борода начинала расти. Ага, вот, состоялся, реализовался, пошел поток, пошла сила в добрый час. Вот, друзья мои, я думаю, что, надеюсь, вам было интересно, я думаю, что на сегодня достаточно. Еще раз напоминаю, что по названиям, там у нас это связь с РА, у нас это отображение, да, как бы, волосы имеют отношение к уровню мудрости, к умрению, накапливать информацию, и не зря у нас совпадают названия в головном мозге и волосы, и, и дерево да, похожие, а, вот, поэтому а, ухаживайте, любите свои волосы, пусть они у вас будут прекрасны, и а, я желаю вам а, процветания, здравия, пусть очистится а, ваш дом, ваша жизнь от всего приносящего страдания и а, какие-то проблемы, будьте счастливы, а, с вами была Людмила Осипова, до новых встреч, пока-пока! Надеюсь, подключить. Наверное, просто крестик можно нажать. Да, завершить.